Длиной волны называют расстояние, на которое распространяется волна за время одного периода колебаний. Длина волны обозначается буквой λ и измеряется в метрах. За скорость волны принимают скорость перемещения гребня или впадины в поперечной волне, сгущения или разряжения в продольной волне. Скорость волны равна отношению длины волны к периоду колебаний.